Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас первый выпуск серии передач «Уроки калмыцкого танца». И для вас себя ведут солисты ансамбля «Тюльпан» Людмила Юрий Бадмаевы. И первая передача посвящена танцу зайсангов, танцу калмыцких музей. Остановка заслуженного артиста Республики Калмыкия, заслуженного артиста России, Редниева Валерия Борисовича. Танец был поставлен в 2004 году 65-летию ансамбля «Тюльпан». И в этом году ему исполняется ровно десять лет. Зайасыг калмыцкого означает князь. Отсюда и название Зайасингя би танит Зайсандо. И сегодня к нам на урок пришел популярный исполнитель народных песен, ведущий передачи воде в цель» и просто хороший человек Лиджи Галяев. Здравствуйте. Мендит. Мендит. Свар. Всем привет. Ну Ильич, как у тебя дела? Все нормально, потихоньку. Растем. Есть какие-нибудь планы на будущее на нас? Посвяти, пожалуйста. Планов, Ну, небольшие планы есть, конечно. Но, клип снять на песню. Хорошую нашу песню «Северин Дум». И дать концерт. Тролистин самому жительному из а Монтики. Концерт в течение дня рождения, то... И там. Будем ждать. Хорошо. Планы грандиозные. Скажи, Лидик. А... Видел ли ты вообще танец «Зайсанга» в исполнении ансанглических танков? Mm, это который с «Смоля». Да, да. Да, -да. да, да очень, очень нравится мне танец. Такой ритмичный, очень классный, очень нравится. Но он очень тяжелый. Он... Ну, Стараешься с ним сегодня? Постараюсь я сделать думаю, все он... возможное. Ну, я, наверное, немного расскажу о танце. Это мужской танец. Исполняется тремя парнями. Основан на дробных выстукиваниях в танце заложен калмыцкий характер, нрав, сила и удаль. Сегодня я покажу тебе основные движения танца. Разучим с тобой сольный кусочек. Ну что, Лиджик, приступим. у нас ход. Левая рука здесь, правая маля, у -у -у. сзади рука, левая плечо впереди. Ход с правой ноги, с каблука на рачито. Раз, два, раз. И в таком плане. То есть ты застываешь через правую, правую ножку прямую? Да, становишься. Еще плечо чуть вперед. Вот. И теперь нога прямая выходит, нога будет резко, жестко. Раз, два. Раз, два. Все получится. И раз, и два. два. А сюда прямую ногу веди. Сюда почти прямая. Раз, выходит. Раз. Два. Нет, смотри, ты ее через колено хочешь сюда вывести. Она идет раз, отсюда. Там. Простой шаг. на но тянутую ногу. Раз. Два. Изначально уже стоять ровно. Вот. Начинать движение отсюда, да. И... Начинать движение отсюда. Отсюда. Отсюда. Отсюда. И... Раз, два, раз, два, раз, два. Ну, для первого раза неплохо. Начнем с рук. Руки у нас на поясе, ближе к краям, чтобы казаться шире, потом останется низей. Мы должны стоять горделиво, могущественно, чтобы выглядели. Начинается основной ход. Я тебе покажу основной ход. Правой ногой. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вот это будет основной ход танца. Начинается он с правой ноги. Правая нога становится на носок. Вторая удаляется полностью. Затем два удара полной ногой. Первый идет синкопированный. Раз. Два, три. Раз, два. Так, Юджик, я тебе сейчас еще раз покажу. Шестая позиция. Ноги вместе. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И. Стой, Лиджи, попробуй. Жиратель, ноги вместе. Отлично. Так как это движение, Лиджик, основное в этом танце, предлагаю нам пройтись по кругу, закрепить это движение. <связать> Может быть, сделаем линию вперед и по диагонали, пострадавшись, покажем. Так, ну, Лиджик, давай руки на пояс. Ноги вместе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, ну давай теперь еще да, вперед ко мне, Лиджик. Ну что, Лиджик, теперь этим движением пойдем вперед с поднятием руки. Значит, от... исходное положение. Исходное положение у нас шестая позиция, у -у -у. левая рука на поясе, у -у -у. локоть смотрит вперед, у -у -у. правая смолей у нас сзади. Вперед поднятие до вот этих пор, вот сюда. На нашем канале появилась кнопка спонсорства, и я решил рассказать вам, что же такого интересного она может дать.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 У всех спонсоров рядом с ником появится специальный значок и доступ к фирменным стикерам. Тобой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пять, шесть, и становимся чуть в диагонали, вот так в диагонали. Руки на пояс вот мы шли, у нас были руки, и оп, закрываем, начинаем сюда, да, пошли, Я начинаю с первых два шага, ты ступаешь на битшах. И ее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Стали диагональ. Вот. Дальше у нас я останусь впереди. Дальше у нас идет, как будто мы, ну, соревнование же, и мы начинаем, как бы рукава заказывать. Таким движением вот идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На семь, восемь мы собираемся. Семь, восемь. Понял. И вот немножко ногами вот работаем. На полупать. На полупать. Угу. движение. И раз, два, три, четыре, <с пять. <с Пошли. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Собираем, семь, восемь. А -а -а. Собираем руку сюда. Также выкинем. Позиция шестая. Вот. Еще раз, два. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8. 7, восемь. 7, 8. 7, 8. 8. 7? 8. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше мы отходим назад. Такой же аккумулятор. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь у нас... На плечах в это время плащи. Uh -huh. Здесь мы вот отошли вот сюда. Теперь мы хватаем плащ. У нас также маля в руке. Ну, там берем плащ, отсюда скидываем. Вот сюда. Раз, два, три, четыре. Uh -huh. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоп. Левая рука у нас открытая, вот прямая рука на уровне плеча. Это здесь вот плащ, Красиво плащ. Вот как бы мы вот отсюда его раз и отсюда оп, скидываем его. Угу. Давай еще раз, отходим назад. Пошли и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, два, семь. Приток в конце. Угу. Потому что дальше у нас пойдет у нас ход. основной ход. Ты танец видел, наверное? Я видел. Okay. А занимался? Uh -huh. да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы в это время уже выросли. Еще идем вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Движение такое вот. Теперь у нас уже усложняется. Uh -huh. Такое движение заковыристое. Отсюда рука. Собирается, и левая открывается рука. Сюда. Хоп. Да, отсюда вот. Рам-пам-пам. -пам -пам оп, сюда. Это можно? Да. Вот мы подняли руку. Вот моя у нас. Теперь шаг левой ногой сюда. Раз. Удар. Каблук. И оп, руки поменяли. Ниже чуть руку. И сюда, и сюда, как будто рукой сейчас заворачиваешь сюда. Оп, сюда завернул себе. Нет, ноги, видишь, открытые остались. Mm. Чтобы дальше сделать удары по Сюда, закрыл. Mm -hmm. Удар, удар. Ла, удар. Да. Ноги можно ближе поставить. Носки ближе поставь, носки ближе. Да, пяточки чуть-чуть раскрытые. И удар, аж Ох ты! Купил специально для программы, наверное? Да, да, да. Давай закрепим это движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выросли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. С рукой. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Руки держи, кулаточка. Восемь. Вот у нас теперь вот осталась правая нога в сторону. Я чуть-чуть вот встану, чтобы тебе было видно. Mm -hmm. Осталось. И, и наступаем мы на нее накрест, сюда. Голова у нас чуть в диагонали. Вот, пошли. Вот нога здесь. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Получается? Чуть. Получается? Получается? Отлично. Да? Получается. Да, я не вижу спиной. Давай еще раз. Нога правая. Так, руки, руки. Про руки не забывай. Понятно? Не, не, давай, давай. Количество. Все. Сегодня у нас пока солнце светит, мы еще работаем. Так, правая. А с руками вот Не, рука все здесь уже находится. Все. Нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. С головой, с гол головой. Голову. Голову. Голову. Голову. Голову, да? Давай я сзади постою, посмотрю. Получается так. Руки, руки, руки, руки. Пулачки. Пулачки. На поясе, да. Про голову не забывай. Подбородок наверх. Пошли. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Голову. Раз, два, три. Ха -ха -ха. Молодец. Не, ну нормально такое. Я думаю, мы будем дольше мучиться. Да. Пошли. И раз, да. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. удар нормально. Я, я, я же не профессионал. Штат потом... Я, Теперь я нормально. Так. Теперь у нас еще одно движение. Оно сложное. Вот мы остались... Нога у нас тут опять осталась, чтобы мы ее выбили. Пам! Идет чак надкрест и кабриоль. Кабриоль — это вот движение, я покажу, наверное, на... Кабриоль — это вот удар. Ну, главное, чтобы вот позиция сюда била и чтобы был слышен звук. Там-там-там-там-там. Ну, у меня слышен звук? Yeah. Не да? Yeah, а, это, это как хоккейт, -то... только у меня и у Майкл Джексон. Yeah. <laughs> Пошли. Осталась нога. Такая мна и кабриоли по кругу. Готовы? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, дальше. Правильно не, не, правильно, правильно Просто пять, шесть, семь, восемь. Это нога не поставится. А. Потому что дальше у нас пойдет бег, такой бег. Вот. Раз, два, три, четыре. Бег будет у нас. Нет, с правой ноги. Вот, смотри, ты остался. Остался у нас. Угу. Остался. И бег. Раз, два, три, четыре. Бежим с носка. С носка. Раз, два, три, четыре. Такой как. Стырище. Такой. Бег. Понял. Понял? Пошли, вот мы 4 стали. четыре четыре у нас притопа и побежим и пять шесть еще раз притопа потом побежали и пять шесть семь восемь раз два три четыре дальше ход четыре бега ход пошел четыре шага четыре бега раз пам пам пам и раз два три четыре пять 8, раз, два, три, И пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Рука закрывается на пояс. Положение. Отлично.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 три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и, и назад. Раз, раз, два, стоп. Угу. Вот если я, в чем сложность здесь, да, надо сделать пам, пам, и чтобы она еще выскочила. И за так много нужно вынести, да? Восемь угу. и раз, раз два, два три, четыре. три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. 6, 7, 8. Так, еще 5 кабриоли. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8 раз. 3, 4, 5, 6, шесть, 8. 1, 2, 3, 4, пять, шесть, 7, 8, раз, пять, шесть, пять, шесть. Раз, шесть, шесть, раз, два, три, 4, 5, шесть, закрыли 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 来吃 yeah, yeah. Do ticket to channel do cu, Молодец. Спасибо. Ну что, Ильич, поделись твоими впечатлениями. Ну, очень сложно. Я теперь думаю, как вы вот так, на сколько вы уже работаете в вашем а, ансамбле. Устал, да? Да, я немножко устал. Но, почему-то можно похудеть. я думаю. Спасибо тебе большое, что ты пришел к нам. Спасибо вам огромное за такие бесценные навыки. Теперь я буду мне так дом протековать. Да-да-да. <свят> и всем друзьям расскажи. Ждите меня на концерте в качестве танцора. Yes. Всего, Всего доброго, доброго до